Всем привет дорогие друзья, с вами Евгения Чиж и этот обзор посвящен навигации по кабинету сайта 5billionsalis.com Давайте начнем с самого начала, начнем с первой вкладочки и постепенно будем передвигаться дальше. Вкладочка "Партнерский дом". В этой вкладке мы можем найти основную информацию. Здесь мы можем подать заявку на лидера своей страны. То есть, если вы верите в свои силы, я то вас верю, обязательно пишите заявление в произвольной форме, что вы в состоянии пригласить 5, 10, 15, 5 тысяч человек и более, и переведи, переведя его на английский язык, отправляйте э, в эту форму предоставления. Лидерские позиции в вашей стране позволят вам также получать дополнительные награды и а, дополнительные бонусы. Какие точно я сейчас сказать не могу, но если мы а, посмотрим, вот здесь вот у нас есть раздел «Статус», вернее даже вот сюда вот нажмем а, раздел «Статус», то а, самый а, высокий и последний статус – это «Лидер». И а, при присоединении мы становимся стартером. У нас начинают появляться партнеры, партнеры занимают свои места и э, наш э, статус растет. И за каждый статус нам положена награда. Так вот, эта награда будет нам назначена после запуска. Будь это э, призы денежные, будь это призы э, какие-либо вещевые, возможно, техника, украшения, там, часы или что-либо еще, может быть, какие-то, там, ну, не знаю, сертификаты, я этого знать не могу, я думаю, что мы все терпеливы и дождемся старта, узнаем об этом из первых уст, так как я подала заявление на лидера, так как я заняла последний статус, то я претендую на получение этих наград, также претендуют на получение этих наград уже очень многие люди в моей команде. Девчонки, мальчишки, я вас поздравляю, пользуясь случаем. Итак, мы подали заявление на лидера своей страны. Обязательно верьте в свои силы. Здесь настолько уникальное предложение, что люди будут соглашаться. Самое главное, верьте в себя и верьте в то, чем вы занимаетесь. Верьте в то, что вы занимаетесь добрым, хорошим делом. Все, что у нас написано зеленым, мы кликабельно, все мы, все мы можем полностью нажать. Здесь мы можем присоединиться к каналу объявлений. Также мы можем нажать на птичку, присоединиться к каналу объявлений. В данный момент на официальном чате, канале прошу прощения, 5 Billion Sales более 70 тысяч подписчиков. Скоро будет 71, когда я заходила 29 сентября, их было едва 7 тысяч мы можем присоединиться здесь или присоединиться здесь на Telegram он на английском языке но ребят переводчик вам в помощь и вы все будете понимать не хуже меня. здесь вы можете получить информацию вот нажмите здесь информацию о, о, о вашей первой линии. Это информация, имя, фамилия, телефон и электронная почта. Таким образом мы можем взаимодействовать с нашими партнерами, подстегивая их, помогая, мотивируя, потому что преуспеют они, обязательно преуспеете вы и преуспеют еще очень-очень многие люди. Контактная информация, да, мы вот здесь нажимаем, что теперь делать, что делать, копируем вот здесь вот ссылочку партнерскую и делимся, делимся, делимся. Делимся очень активно. Вот, кстати, мой статус. Здесь напрямую мы выходим на общую страничку, где... Мы можем увидеть, кто у нас спонсор. Мы можем нажать на спонсорскую вот эту вот на спонсорскую ссылочку: мы можем увидеть, что кто у нас пригласитель, можем увидеть ее дескриптор, какие компании, где она участвовала. Также связаться можно с ней, написав ей здесь сообщение. Сообщение можно писать на русском. Ну, или если у вас ваш пригласитель, возможно, иностранец, то на его языке здесь полностью вот все кликабельно вам необходимо будет изучить это самостоятельно очень важно очень важно с этого я должна была начать это видео не менее одного раза в неделю вы должны заходить в раздел новости иначе вы можете пропустить кое-что очень важное. это очень очень очень важно еще раз подчеркну заходить я захожу сюда каждый день по много раз. Это, кстати, отображается в кабинете. Если вы не будете заходить в раздел «Новости» хотя бы раз в неделю, ваш аккаунт могут заблокировать как зомби-аккаунт, и вы потеряете свои возможности. Еще очень-очень важно. Каждый человек должен регистрироваться здесь со своего IP-адреса. Если в семье есть компьютер, есть ноутбук, есть смартфон, то мы делаем одну регистрацию с Wi-Fi, допустим с ноутбука или с компьютера да можем там вот и там и там открывать и регистрации мы можем делать с мобильных телефонов через мобильный интернет это тоже очень очень важно далее у нас статистика обратите внимание что есть определенная конверсия 930 человек нажали но только 159 присоединились увлеченные идеи заработать без вложений свои первые сотни тысячи а может быть и Миллион долларов. Здесь, возможно, все. Хотите, верьте, хотите не верьте, хотите проверьте. Лично я собираюсь это проверить. А дальше, после обновления сайта в этом разделе бэк-офис будет показывать ваши комиссионные. Также здесь мы будем смотреть переадресации и распределения наших комиссионных на нижних уровнях. Далее, услуга 1 также пока недоступна. Она будет доступна после обновления сайта перед самым запуском. Услуга 2. Такая же история. Сейчас, в данный момент, с 30 октября, как и объявляла компания, идет бета-тестирование. 5000 человек участвуют в реальном времени, получая свои комиссионные. Первыми они их выводят. Будьте уверены, что если вы считаете, что вам не повезло, что вы не попали, ни в коем случае так не считайте, потому что у ребят сейчас... Очень напряженная работа, они первопроходцы, да, они первыми заработают, но мы с вами пойдем по проторенной дорожке, поэтому не расстраиваемся и ждем общего запуска, который состоится приблизительно через месяц, а то и раньше. Возвращаемся к нашей первой вкладочке здесь у нас написано о необходимости создания своей сети ингер стивенсон наша любимая партнер из шотландии говорит что люди окей если вы не можете строить структуру вы не можете строить команду вам не обязательно быть сетевиком чтобы зарабатывать здесь эти 400 долларов в год и более но пригласить одного человека, вы наверняка в состоянии. Всего одного человека нужно пригласить для того, чтобы навсегда э, иметь доступ ко всем услугам бесплатно. Всего, э, после вчерашнего зума я поняла что услуг будет сначала заявили как 7 но стало известно что их будет 9 и первые две услуги появятся после запуска все мы с вами после запуска дружно идем к нашей цели к зарабатыванию денег чем больше вы сейчас пригласите людей тем больше комиссионных вы сможете заработать далее Вкладочка «Нижестоящий» покажет вам а, вашу структуру. Либо а, полностью весь уровень, то есть лич, первая линия лично приглашенные, либо только те, кто активны, то есть те, кто пригласил хотя бы по одному человеку и принесет вам 100 долларов комиссионных, либо неактивные, Это люди, у которых нет ни одного приглашенного. Но будьте уверены, не спешите расстраиваться. Если у вас вот такая вот картина, имейте в виду, да, вот видим, вот это у нас «Общая». На 16 уровней вниз картина. Это у нас не активные люди, а это активные. Первая линия это по 100 долларов. И все уровни вниз до 16 по 5 долларов и в ширину по 5 долларов не ограничено. Мы заработаем. И еще есть целый месяц, чтобы собрать команду. Каждый из вас может встретить такого человека, как я который соберет вам половиной тысячи структуры, из которых, например, активными там будет. Ну, пускай тысячи две, человек, тысячи две будут активные, и они принесут вам по 5 долларов или... Это только потому, что вы применили немного усилий, веря в этот проект и веря в эту идею. Да, есть негатив, да, есть негативные отзывы, негативные видео, негативные статьи. Я в них абсолютно не верю, так как я посещаю иностранные зумы. Я общаюсь с иностранными партнерами, которые общаются также с генеральным директором. И после запуска... Компания нам предоставит информацию, кто генеральный директор, кто за этим стоит, адрес, телефон и так далее. На данном этапе развития 5 Billion Salis компания не считает нужным предоставить вам такие данные. По той простой причине, что вы ничего не оплачиваете, вы ничего не платите. Ни сейчас, ни впоследствии никто не будет брать с вас денег за участие в данном проекте. Но сам проект собирается дать вам много денег. Здесь точно так же мы нажимаем, мы нажимаем все вкладочки. Здесь мы также можем, будем видеть все, что здесь написано, мы можем изучить самостоятельно. Я на этом останавливаться не буду. Здесь вы также, маркетинг, обзор и так далее, это больше подходит для иностранных партнеров. Партнеры с СНГ мы работаем с вами несколько иначе. То есть личные приглашения, обзоры, эфиры, посты, помощь. Здесь у нас, если мы забыли а, справку по паролю, справка по пин-коду, да, а, вот мы нажимаем сюда и пишем в поддержку. Вот здесь вот также есть контакт. Мы нажимаем сюда. И а, смотрите, если вы забыли свой пароль, нажимаем сюда, сюда вводим почту. Если у нас другая проблема, а, заполняем данные свои и а, пишем на английском языке. На наш вопрос обязательно оставляем свои данные свой логин и отправляем как говорила ингер поддержка работает достаточно быстро Раздел «Сообщения». В разделе «Сообщения» вы сможете увидеть, кто зарегистрировался к вам или кто написал вам сообщение. Вот в таком вот формате вы видите имя, фамилию, вы видите ссылку этого человека. Есть партнеры, много партнеров, которые считают, что они заработают больше, если они будут, скажем так, подставлять партнеров. Я сама такая. Я тоже вначале ставила своих лично приглашенных своим людям в первую линию, но потом поняла, что этого делать не надо. Не делайте этого. Это ошибка. Это большая ошибка. По той простой причине, что с этими людьми нужно будет взаимодействовать. Если они не будут заходить в кабинет, их заблокируют. Если они не будут приглашать, вы ничего за них не получите. И люди, за которых вы работаете с самого начала, априори не будут работать дальше. Поэтому... Естественный отбор. Мы оставляем людей, которые, так же как мы, жаждут перемен своей жизни. Чтобы узнать больше подробностей о том что происходит на предстарте 5 Billion Sales, какие деньги вы сможете здесь заработать как именно вы сможете здесь заработать маркетинг командный чат любые любая помощь вопросы ответы вы можете получить от человека который дал вам это видео способ связи будет указан прямо под этим видео если это мое видео значит способ связи со мной если это видео партнера который делится этим видео Значит, способ связи и реферальная ссылка его, и вы точно так же сможете делиться этим видео для того, чтобы показывать партнерам возможности, которые только-только начинаются. Наша команда сейчас самая большая в СНГ. Больше, чем наша в СНГ нету. Наша команда самая первая в СНГ. И это действительно очень круто, и я желаю, чтобы ваша структура росла тоже так же прекрасно, и чтобы вы были лидером своей страны, и ваш оранжевый ромбик каждый день вас радовал новыми активными партнерами. С вами была Евгения Чиш. ставьте пальчик вверх, подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока и до новых встреч!